Добрый день. Меня зовут Сергей Ханин. Приехал из города Севастополь, из солнечного Крыма, в солнечный Кипр. Но эмоции переполняют, потому что та идея, которую мы вот уже 4-5 месяцев рождаем всем сообществом, то сегодня она приходит к экологическому такому, не завершению, а к экологическому началу. Это официальному старту, это многие ввод новых продуктов интересных, и мы еще предвкушение такое от самого мероприятия. То есть эмоции только нарастают. Это только сейчас происходит. И это радует. Лучшие идеи я еще не видел, поэтому пожелание ко всем. Разберитесь с этой идеей. И если она у вас к сердцу торкнула, то углубляйтесь на всю катушку, погружайтесь на всю глубину. А если всплываете, то вылетайте в космос. Здесь раздоле для космоса. С днем рождения, Изи Бизи!